Добро пожаловать! Вы на канале Science TV. Приятного просмотра. Тема ⁇ Сколько звезд на небе ⁇ Пожалуй, никто не знает ответа на этот вопрос, ибо даже самые мощные земные телескопы видят далеко не все. Да и Земля ⁇ наш дом. Всего лишь маленькая планета, даже не звезда, которая вращается вокруг звезды средней величины. Солнце ⁇ в свою очередь солнце ⁇ ничто иное как одна из звездочек Млечного Пути, а их там миллионы и миллионы, но и это еще не все, сам Млечный Путь это одна из тысяч галактик Вселенной, но даже наша галактика до того огромна, что световой луч с его колоссальной скоростью из одного ее конца в другой движется тысячелетия, так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем точное число звезд на небе, впрочем можем предположить и такой вариант ответа. Количество звезд так велико, что находится за пределами наших представлений. Всем спасибо за просмотр. А для того, чтобы не пропускать в дальнейшем такие видео, я рекомендую вам подписаться на этот канал. До скорых встреч!